всех друзья с наступившим новым годом первый день 23 -го года у каждого он по-разному будет осуществляться с вашими желаниями мечтами сегодня я вышла в эфир для того чтобы сделать анализ ваших комментариев и дать ответы на такие вопросы почему миссия учить «Самое высокое». Для психологов, коучей, специалистов, которые помогают другим людям, боятся, которые выходить в эфире, сегодня дам вам очень много примеров и покажу на своем примере, как я вышла к этой работе, сколько сейчас приходится работать и выгребать мусора, и почему эта миссия учить самое высокое. Спасибо большое за вашу поддержку. Итак, кто такие э, жлобы? Сегодня об этом буду говорить на простых примерах. В сторисе зайдите, полистайте сторис и увидите примеры, прям скриншоты жлобов. И наших, украинских, и российских, и вообще во всем цивилизованном мире существуют люди, которые стремятся к развитию, искать причины и... Брать ответственность за свои поступки, за те результаты, которые есть. А есть жлобы, которые только постоянно ищут, такого кого бы свалить, выкидывают яд и так далее. Ну, об этом более детально дальше. Какой еще будет вопрос? Сегодня 1 января, и я давала книгу, книгу бесплатную, как грамотно хотеть, чтобы в свои мозги загрузить то, что нужно вам, чтобы вами не управляли другие. Исходя из той информации, которую я выложила, например, 6 источников, шесть способов управления людьми. На нее две или более тысяч просмотров, если не больше, перепостов. Людей интересует информация, но людей не интересует, а что же с этой информацией делать. А информацией сегодня управляют, и управляют, теми людьми, которые не знают, чего они хотят, у которых нет своих целей, у которых миллиардные расстояния, это анатомия, физиология мозга, нейронных сетей забиты не тем, что люди хотят, потому что Бог дал каждому прийти и быть счастливым, и для этого дал вот такие вот способности, как мозг. Поэтому сегодня... Украинцы пишут, одно самое главное желание – это победа. А вот теперь два элемента сразу покажу после того, как озвучу список всех вопросов. Дальше. Тут такие жлобы, как их видно в соцсетях. Обязательно расскажу, что такое самогипноз. Оказывается, люди настолько темные, что не, не понимают, что такое самогипноз. В 21 веке, мне кажется, сегодня уже, если называют фамилию Милтона Эриксона, то, наверное, стоит зайти в Google и кликнуть, и почитать, кто такой Милтон Эриксон. И что такое гипноз? Директивный и недирективный. Ну, хотя бы элементарное же должно быть в голове у нас, чтобы нажать там поисковички Google. Поэтому сегодня расскажу, потому что там тоже были жлобские комментарии. Дальше. Кому он подойдет этот гипноз, самогипноз? Орден гений Анны на аватарке у одной из жлобих, которую я которую специально не блокирую, а веду с ней переписку, веду с ней диалог прямо в комментариях, чтобы люди видели. Так вот, орден Тагини Анны, французской, это королева Анна, вернее, правильно сказать, королева Анна, этот орден дается женщинам в Украине за достижения в образовании и других сферах развития человечества. Так вот, я получила этот орден в прошлом году, и там орден из серебра, там большая, красивая, такая. Ну, кто, кому интересно, полистайте, посмотрите, какой это орден. У меня, как и многие другие ордена и медали, украли орки, когда оккупировали мой дом. Так вот, вот это чудо, на аватарке у нее фотография княгини Анны, княгини Анны. А пишет она: то есть, там должна быть мудрость, там олицетворение всего какого высокого там, и так далее. А у этого человека просто фотография чужая. Я рассказывала в одном из видео, что такое мета-сообщение. Кто меня слушает впервые, послушайте это видео, вы поймете, что такое мета-сообщение и чем мы светим на самом деле. Потому что метасообщение это так, как мы одеты, как мы обуты, как у нас, исходя из контекста, исходя из ситуации, какие наши аватарки, чем они заполнены. И этим самым мы показываем, кто мы на самом деле. Вот это мета-сообщение. Так вот, был такое видео, и я по нем давала такой, такой расклад хороший. Что это обозначает, в каких случаях нужно, что использовать. Когда вы идете на свидание за грибами, вы одеваете резиновые сапоги, если на улице влажно, да? Если вы идете на сайт на комплекс, искать мужчину для того, чтобы найти там, себе мужа, то это одна фотография. Если вы идете, например, и у вас выставлены там все красоты, вывалены, а вы хотите мужа, то естественно, к вам будут липнуть только те, которые хотят с вами иметь только там два часа сладких отношений. Да? То есть там много чего про мета-сообщение. Послушайте это видео, если то вам интересно, просто полистайте и увидите. Так, что сегодня еще будет? Сегодня еще будет три вида целей. И что такое карма, что это такое с точки зрения науки, сегодня тоже об этом расскажу. Итак, по порядку. Все, все, что заявила, расскажу и даже больше. Будьте готовы, задавайте вопросы, желательно в конце эфира, но если будет возможность, чтобы я не сбилась, я буду отвечать по ходу. Итак, для психологов, коучей, которыми я работаю уже более двух лет, концентрируюсь большей частью на своих коллегах, для вас очень важно сейчас услышать следующее. Если вы работаете в сфере информации, обучения людей, даете очень много бесплатной, бесплатной информации, которая людям немножко просвещает их ум, запомните, это самая большая помощь вообще Богу. То есть мы Богом созданы, мы Богом все созданы. Да? У каждого есть миссия, у нас есть четыре вида миссий — строить, творить, учить, лечить. Так вот, учить ⁇ это самая высокая миссия, особенно вот в 21 веке, когда эра информации настолько развита. И когда вы выходите и даете бесплатные материалы людям, даже если люди в виде своего жлобства его не выполняют, ну потому что все, что не заплачено, оно же, оно же как бы и не, ценности не имеет. Но тем не менее, я и другие специалисты очень много даем бесплатно. Вот полистайте мои материалы, вы увидите. Вот статьи, например, как держать фокус внимания, как натренировать, чтобы вы были более эффективным. Там практик очень много, там очень много всего. Но, к сожалению, люди не делают этого. Но тем не менее, вы, которые люди, которые профессионалы своего дела, вы выступаете со статьями, видео, вы светите, вы даете, вы даете миллиарды долларов, если перевести это в деньги, потому что люди ну тогда понимают, когда это в деньги можно посчитать, левая полушарие отвечает за конкретику, да, правое за творчество там и за всякие там радости. Сегодня дальше буду об этом говорить детальнее. Так вот специалисты, которые Умеют что-то делать, которые что-то чем-то обладают. И вы боитесь выходить в эфиры, потому что там много жлобов, да, жлобов много. Но вы все равно маленькими крупицами, но вы все равно сеете добро. Когда я ушла из главного управления разведки, из, из государственной службы, я помню, первый год я встретилась со своими бывшими коллегами. А у нас были врачи-психиатры, психофизиологи, то есть специалисты своего дела. Мы работали на профотборе и психокоррекции. Так вот, я как-то помню, рассказала, что, говорю, я не думала, что люди такие, как это, как это, я тут прям бьюсь, бьюсь, как рыба об лед, а они вот такие вот, вот, вот на тормозе. Не хотят учиться, не хотят понять, не хотят, не хотят вкалывать, трудиться, ну, вкладывать в свое развитие, и учиться, и работать, и делать какие-то практики. То есть делать, делать. Дальше буду рассказывать про три вида целей, вы поймете, к чему я сейчас это говорю. И мне Виталий Викторовича Понасенко, спасибо большое, никогда не забуду, напомнил мне такую притчу в этом случае, я ее знала, но он мне напомнил, и я это очень хорошо запомнила. И вот он говорит, эту притчу рассказывает мне. Я вам повторяю. Идет по берегу моря мальчик. Море после шторма очень много выбрасывала там э, медузы, звезды морские, всякие живности. Он идет и постепенно всех старается собрать и забросить обратно в море. Идет какой-то мужчина и говорит: "Зачем ты, мальчик, это делаешь? Ты же видишь, что они уже мертвые, они уже деживые". А мальчик отвечает: "Если одна из них выживет". Значит, я не просто это делаю. И с тех пор у меня вот это убеждение дало мне веру и в какой то внутренний стержень, что ли, волю, чтобы я продолжала делать то, что я делаю. Потому что жлобов, к сожалению, большинство. Потому, друзья мои, и войны происходят. Потому люди болеют, потому люди бедные, потому что люди жлобы и не хотят работать. Я не говорю обязательно про деньги. Вы можете бесплатно, как и это я делала вначале, когда денег не было. Я собирала по крупицам информацию, я день и ночь сидела и работала, и качала свои такие же жлобские мозги, как у многих из вас. Вы что думаете, я тут перед вами сейчас, тут, вы выпендрилась вы, вы какая я крутая, я такая же, как и вы. Мы, Понимаете, нас родители били, наказывали, упрекали. У каждого есть своя психотрАма но один Наполеон идет, убивает, и уничтожает, а другой Наполеон создает совершенно другой мир. Вспомните Наполеона, как такового французского Наполеона, откуда пошла эта пословица, да, Диповый комплекс Наполеон. И сейчас один Наполеон уничтожает мир, а другой они же оба, оба маленькие Володи, да? а другой Наполеон пытается его спасти разбираться в каких-то особенностях, дебрях, нам сейчас этого не надо. Нам хотя бы понимать особый, глубокий смысл для того, чтобы самим отвечать за то, что у вас есть сегодня. А теперь дальше. Также в плане сегодня, кто такие ядовитые люди и как от них избавиться. Так вот, уважаемые эксперты, психологи, специалисты, которые меня сейчас слушают. Когда вы делаете продвижение рекламу в общем чтобы вы там не делали люди потихоньку к вам сбегаются будут приходить разные и вот эти жлобы они же ядовитые часто люди одни сидят тупо молчат они просто поглощают берут они ничего не пишут не благодарность не отвечают они просто берут но не отдают это тоже жлобы когда ты об этом узнала я начала писать еще давно-давно, много лет назад. Начала писать комментарии, благодарности, потому что дальше пошла в тренинги по деньгам, по отношениям, по здоровью. У меня много разных программ. И я все прошла сама сначала, потом людям дала, потому что почувствовала на себе результаты. Потом да, начала давать людям. Так вот, я давным-давно, как бы мне ни было, там, Помню, вначале было неудобно делать эти отзывы, писать видео, но я этот страх преодолела. Я начала писать благодарности и отзывы. И ко мне пришло начало ко мне идти люди, деньги, клиенты. Так вот, те из вас, кто слушает, берут, значит, берут, но не отдают ничего. Тот, кто дает вот я даю, другие специалисты дают, оно им придет с другого источника. Кто-то предаст по вирусному кто-то где-то перепост сделает, все равно кто-то придет. И кто-то принесет вам в ответ за ваш труд те же деньги, купит вашу программу и так далее. Так вот, если вы берете и не отдаете, вы забираете у себя, потому что у вас все равно где-то заберется. Ну так устроен мир. Вот, вот это баланс, понимаете? Это, это есть карма, причинно-следственная связь. Поэтому, когда пишут там вот, в самом комментариях в Фейсбуке на бизнес-страничке, когда пишут, вот меня там много раз там кто-то обманул, я пишу в ответ, ну а вы уроки сделали, знаете, если. <зас> Один раз это случайность, два раза закономерность, а три раза это диагноз. Понимаете? Если с нами происходит одно и то же, и мы не делаем никаких выводов, не идем к специалистам, там, вас обокрали. Там какие-то попались не те, там, адвокаты или психологи. Значит, вы были готовы только на это. Значит, нужно идти дальше. Платить нервами, временем, деньгами. Дальше. Э, таким образом, про что я хочу сказать? Что я такое же жло в прошлом, как и вы. Я также боялась выходить, боялась. Выступать боялась. Я помню первый свой тренинг, вебинар я провела из Германии, из Ганновера. Я в двенадцатом году поехала на обучение в Немецкую академию управления экономики. Я тогда еще только подумывала открыть, начинать вот эти вебинары вести. Мне было настолько страшно, что я, помню, пошла на тренинг, где прыгала с вышки и загадывала желание, чтобы пробить этот страх. И буквально через пару недель я уехала в Германию. Вот оттуда я провела… Вот так вот работает… Фокус, внимание, запоминайте слова, пишите какие-то себе пометки, и где-то здесь пишите фокус, так работает фокус. И я помню, что я также прокачивала свои страхи, как и многие из вас. Дальше. Люди ядовитые, как от них избавляться? Вот начала говорить. Первое. Есть совсем ядовитые, которые проклинают проклинают. Я им посылаю мысленно, или пишу, и потом блокирую, или сразу блокирую, как зависит от своего настроения, ведь тоже живой человек. Я их блокирую, или посылаю им что-то доброе, мысленно посылаю им любовь и блокирую. Но это несчастные люди. Те люди, которые пишут боль, они, они выкрикивают боль, они пишут гадости от того, что их болит. Кто-то их унизил, как того же Путина кто-то унижал когда-то, или другого какого-нибудь там я не знаю, пусть пусть не будет не Путин, пусть это будет другой. И у них не получилась жизнь, у них нет отношений, у них нет денег, у них, они больны, они на собой не работали, поэтому у них болит. И они пытаются зацепить, вот, как правило, пишут то, что их цепляет, то, что у них болит. То есть если пишет одна «Да, вот такая ты умная, что ты из себя строишь», Захожу на ее страничку, а там или княгиня, вот, или, не княгиня, я путаю, господи. Хотя она была когда-то княгиней, потом стала королевой. Или у нее королева Анна, или у нее какие-то котики-собачки, или перепостов куча, там, или закрытый профиль вообще. То есть они выходят на полювания, да, на охоту почавкать где-нибудь, почирикать, где-то там покусаться, выплюнуть свою желчь и прячутся, потому что их нельзя зайти в их страничку. Или же, если они не закрыты, их странички, то они начинают там что-то писать такое. про. И в этом случае это люди, они болью своей светят. Им плохо, потому что людям, которым хорошо, которые счастливы, они не будут писать такую гадость. Специалисты слушайте меня внимательно если у вас кто-то будет щипать вот так вот просто знайте что эти люди они тоже хотели бы но у них есть внутренний запрет у них есть внутренний запрет это внутренний конфликт но эти люди настолько недалекие что они этого не понимают учиться идти гуглить идти искать они не, не хотят Им проще вот так вот выливать на других. Это называется жлобы. Так вот, если вы выступаете и боитесь вот этих вот жлобов, вот этих ядовитых людей, не бойтесь. И в таких случаях говорите, и тебя вылечим. Но я пишу, я таких, как вы, не беру в лечение Просто не беру. Я беру тех, кто созрел уже работать над собой, вкладывать нервы, деньги, время. вот Поэтому люди, которые продают дешево свои продукты, специалисты, вы просто тоже светите своим, своей жертвой и какой-то своим жлобством. Это тоже у меня было. Мне казалось, что не купят, кому это надо, хоть бы хоть кто купил, ничего подобного. Вы продолжаете дальше светить, делаете, молитесь, делаете то, что вы умеете. Обязательно пишите, чего вы хотите. Сейчас об этом будем говорить сегодня 1 января. И придет к вам. За ваше терпение, за вашу позитивность, за вашу широту души придет к вам и наставник, и какие-то помощники. Вот я, например, хотела найти украинского таргетолога. У меня до этого был таргетолог из России парень. Очень хороший, толковый парень, но сейчас с Россией даже не так все просто. Но он хороший как специалист. Но оплаты проводить, хоть я и умею проводить их, могу проводить через кошелек криптовалют но зачем если я сказала себе я хочу найти такого толкового парня в украине и вот запрос послан все я его нашла несколько дней назад он нашелся не делал рекламу я откликнулась мы уже договорились и будем работать то есть когда вы делаете делаете у вас есть ради чего есть цель вы светите людям помогаете им открыть Какие-то свои, у каждого свое направление, да, кто-то врач, психолог, кто-то там по дыхательным практикам занимается, кто-то там, ну, вы разными занимаетесь специалистами, специальностями, у вас есть у раз у каждого есть свое направление. Вы продолжаете это делать терпеливо, каждый день, прокачивая свои софт-скиллы, да, навыки самодисциплины, навыки ежедневных выходов в эфиры там, или если боитесь, то лучше воронку создать. Ну, об этом на консультации. Кто хочет, приходите в шапке профиля, есть ссылочка, это если мы говорим про Инстаграм. А тот, кто меня будет слушать в Фейсбуке или на Ютубе, там я дам ссылочку под этим видео. Кто-то хочет прийти на консультацию, покажу, разложу, как вам лучше продвинуться и сделать свои 5000 минимум для начала онлайн. Так вот, не бойтесь, потому что люди, которые приходят и светят своей болью, эти жлобы это бедные, несчастные люди. Это люди, которые привыкли, что за них кто-то решит. Это люди, которые судят, критикуют, они светят каким-то внутренним конфликтом, но они этого не сознают. Что я в этом случае делаю? Я, их, я с ними коммуницирую, когда у меня есть настроение. И другие видят, ну, стараюсь так без злости задавать вот, вопросы и так далее. Чтобы другие люди видели и тоже так же. Ну, просвещались. Дальше. С одновидными людьми понятно. С одними вы м, делаете э, психологические какие-то приемы, Например, э, я тоже вас уважаю, я понимаю вашу боль. Ну, типа такого, да? И стараться не отвечать на... Но если иногда бывают такие, что -то их тогда лучше убрать. Как вот, например, э, даю я книгу вот сейчас про бажание будет одно головное бажание в Украине это победа в Украине. Да? Так вот я даю книгу сейчас, книгу инструкцию бесплатно даю, в которой там материал собранный за 11 лет моей работы только в онлайне. Так вот там материал, как правильно хотеть, как правильно сформулировать свои желания. Потому что люди пишут списки, но они не понимают, как правильно. Мозг все равно заточен непонятно на что. А правильно? Сейчас скажу как. Так вот, тут он пишет, значит, я там даю маленькое, коротенькое видео, и говорю, вот в книге инструкции вы научитесь правильно хотеть. Дальше надо будет поставить конкретную цель и так далее. И вот пишет какой-то жлобчик. За 15 долларов научите добиваться целей. Ну что-то такое. А я пишу ответ. Во-первых, бьются головой об стенку. Потому что формулировать желание нужно в позитивной форме, без приставки «нет» или «не». Сейчас об этом дальше. Дальше. Если ты э, такой умный, то посмотри хотя бы фильм «Мирный воин». И вам тоже рекомендую. Сейчас праздники. Посмотрите фильм «Мирный воин». Это старый фильм, бестселлер, очень крутой фильм. Он смотрится с удовольствием, но я рекомендую смотреть его с... Ручкой и с блокнотом. Там я сколько вы смотрю, каждый раз у меня уже тетрадка исписана, каждый раз что-то нахожу новое. Там что не фраза, то, то глубокий смысл. Так вот, смотрите теперь дальше. У украинцев сейчас большая, одна, как многие пишут, главная, главное желание – победа. Тобто нам зараз главный не мир, а перемога. Да, ну, мы уже разумеем, что таки мы, что таки перемога. Так вот, а что будет дальше? Вот закончится эта перемога. У вашей голове есть 100 реальных э, примеров, как вы будете жить после того, как произойдет мир, когда наступит победа. Даю вам 200%, что... Может быть, один человек из слушающих меня сейчас имеет конкретно написанные четкие желания. А теперь смотрите дальше. Желание ⁇ это один из трех видов целей. Вам интересно то, что я сейчас э, говорю? Поставьте плюсик, если интересно. То есть притихли и молчите. Кто-то сейчас в эфире. Так вот, есть три вида целей. Цели категории ⁇ хочу ⁇ это правильно за, за, сюда завести. Цели категории делать и цели категории в каких состояниях мне нужно быть, чтобы цели достигались легко. Так вот, три цели категории «хочу». Первая, э, три цели, три цели. Первая категория «хочу». Задача – писать. Вот вы сейчас присылаете, время от времени мне присылают э, такие... Поздравления. Без слез, без горя, без... и так далее. Не, без. Вот смотрите, бессознательное не понимает приставку не. Оно видит слезы, горе, войну и так далее. Кто понимает, о чем я, поставьте десяточку в чат. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, это делайте. И когда вы пишете, там стишки разные друг другу пересылаете, идет массовый психоз, люди не осознают, что желания должны быть написаны в позитивной, позитивной форме, позитивной, позитивной формулировке. Это вам гипноз, друзья мои. Это вам НЛП. Только одни понимают, что это, а другие... Рассказывать, что то у вас вы это гипнозом владеете, так вот вы нами это управляете. А чтобы пойти посмотреть, кто такой Эриксон, что такое НЛП, ну зачем? Чудзвин, да не знаю, где дов, он. Про циганский гипноз она чула, то она думает, что то это все, это гипнозом владеют, и это все хочешь на ней поиметь 15 долларов. Так вот в настоящем времени позитивном ключе и когда вы говорите главное желание это достижение победы то ваша задача взять ручку тетрадку и написать а что будет когда будет победа и распишите как вы пьете кофе в чашке с золотой каемочкой да? В каком городе вы отдыхаете с каким мужчиной, если вы, там, девушка, ищете себе, там, своего мужчину, вы, там, где там, сидите на пляже, или он вам постель кофе приносит, ну, лучше в чашечку, конечно, чем постель, да? Вот. Ваша задача расписать детально, в картинках, 3D, каждое желание. Вот сейчас те, кто купили книгу, пишут мне, в... не купили, а бесплатно дала подарок, Пишет, что желаний вообще нет. Конечно, сейчас очень трудно желаний. Так и до войны людей в голове была каша. А я спрашиваю у нее. А как ты думаешь, у тех, кто в окопах, это из украинских, кто слушает, а в окопах у них там какое желание? У них сейчас желание отбить орков, защитить землю, чтобы у тебя ты взяла себя в руки и начала писать эти желания. Вот тогда ты поможешь Украине. Поэтому, когда сидят и говорят, «О мы божаем у всего миру, ото то, хай о том мир, ото то, чтобы наши доблестные, наши доблестные войска, наши сбройные силы победили орков», вы не так не помогаете. Вы так включаете кашу в голове. Теперь смотрите, в, каждом, в каждой голове у нас есть огромное количество нейронов. И когда вы так хотите мира, так хотите победы, Всякие запишите этих 100 желаний в настоящем времени. Какие вы купили себе, там, не знаю, там, чашку ту же, сервис, да, все, что угодно в голову приходит, записывать надо. Колготки, там, машину, там, дом восстановили. Вот я мечтаю восстановить свой дом, я мечтаю, я знаю, что там будет по-другому после войны, но я все равно мечтаю. У меня расписано, как я хочу восстановить свой дом. Чтобы там стояла моя машина в том же месте, где она стояла, ну, другая уже, как я там рас... посажу сад, как там все это Я даже запахи слышу, какие там будут. Но я реально понимаю, что я должна идти дальше, делать что надо, и будь что будет. Поэтому, когда вы пишете: или пожелание кому-то делаете: меньше горя, меньше слиз! Вы на самом деле желаете горе и слезы. Кто это понял? Кого это был инсайд? Вот это тоже наше жлобское, необразованное мышление. Но это ни хорошо, ни плохо. Еще раз говорю, я тоже такой была. Я помню первые свои 60 желаний я писала, у меня прям мозги трещали, я не, не, не лезла в голову. Как это, как это написать столько желаний? Войны никакой не было. Поэтому кто понял, как писать желания? И одно Желание, чтобы была война, за ним должно стоять двоеточие и сто желаний, как это будет выглядеть. Ребенок подрос, как вы его одели, если это маленький ребенок. Ни в коем случае не пишите за взрослых детей, потому что желать за больших детей вы не имеете права. Это каждая душа приходит отдельно в этот мир и так далее. Кто понял, пишите, пожалуйста, инсайт. Дальше. Что такое самогипноз? Кому он подойдет? Директивный и не директивный эриксоновский гипноз. Я уже частично сказала, что то, что вы говорите, вы уже себя гипнотизируете. Без горя, без слиз, а то вы, когда так говорите, бессознательное тело помнит горе, слезы, бучу, и оно откликается. И вы притягиваете. Когда вы кричите Я за мир во всем мире, нет, как за мир а когда говорите против войны, вы на самом деле притягиваете войну. Да, это образование, ребят, надо это понимать. Или вы описываете там Хочу машину, вам нужно описать полностью все, что там цвет, размер, год, марка, как пахнет там, кожа или не кожа, и как документ записан на ваш. Потому что можно машину эту притянуть, и вы покатаетесь, вам вас в этой машине прокатают. И все. И это будет желание вам Вселенная принесет. Поэтому про гипноз. Вот вы уже, когда пишете свои желания, вы уже гипнотизируете себя, вы уже делаете НЛП. То есть, когда вы описываете, чего вы хотите, описываете в позитивной форме в настоящем времени, как будто это есть. Вы уже себя программируете. Это уже гипноз. Это уже грамотный гипноз. Потому что тот, кто не полегится, пойдет посмотреть, что такое НЛП, что кто такой Милтон Эриксон, каких болезней он себя вытащил с помощью мозга. Вы тогда просветите свои мозги и поймете, что вы обладаете уникальными возможностями самих себя программировать. Поэтому самогипноз это тот способ, который позволяет убрать напряжение мозга. У нас опять же есть три вида, три главных состояния, которые у нас есть, биологических состояния Это сон, бодрствование и транс. Бодрствование это мы сейчас с вами находимся, вот слушаем, я говорю, ходим, бегаем, да, там, пушаем, что-то делаем. Сон это сон. А транс ⁇ это состояние между бодствованием и сном. Мы через транс задремаем, в дрем уходим, в сон и сна выходим также. И вот этим состоянием важно научиться управлять. И я тоже даю это в своем курсе ⁇ Возови себя заново ⁇ Но для начала рекомендую взять книгу бесплатно и просто прокачать свои мозги, чтобы поняли, как это делается. Так вот, с помощью гипноза можно вылечить себя. Можно запрограммировать себя на что-то, можно найти подсказки в своем бессознательном и так далее, и так далее. То есть самогипноз — это грамотное управление своим трансовым состоянием. И директивный гипноз — это когда наводят на вас гипноз, а не директивный это когда вы входите в состояние транса незаметно. Многие люди говорят «я не гипнобелен, шосс». Чем больше ты не гипнабельный, тем быстрее ты войдешь в транс. Вот. Ну, сейчас я не буду об этом далеко заходить, потому что это отдельная тема. Поэтому в курсе я также даю, как с помощью самогипноза, достигать, отдыхать и работать со своим, искать подсказки в своем бессознательном. Там есть много трансовых техник на расслабление, на получение ресурсных состояний и так далее. Кому интересно, в шапке профиля есть ссылочка. На него еще стоит акционная цена, там 20 долларов, по-моему. Но тот, кто пока что боится, не знает, у кого нету этих денег, возьмите бесплатно книгу, напишите мне, хочу книгу, попробуйте, и дальше поймете, нужен вам этот курс или не нужен. Как правильно ставить желание писать. Дальше. Кому поможет этот директивный, кому кому сама гипноз. Тот, кто хочет достигать большего, психологам коучем, людям, которые не психологи, коучи, но хотят дружить со своими мозгами, хотят получать состояние отдыха, отдыхать за 15 минут, как за 6 часов, например. Кто хочет достигать большего и меньше вкладывать туда, нервов, здоровья, успеть отдыхать, наслаждаться и быть в тех состояниях, про которые мы часто говорим. Состояние потока, процесса, быть здесь и сейчас. Вот устал человек, все, на 15 минут взяла себе, перешла в состояние, отдохнула, не просто прослушала медитацию, а запустила программу, какой ты хочешь получить состояние. Например, муж пришел домой, а у тебя нет настроения заниматься сегодня сексом. А долг нужно отдать. Вот зашла на 15 минут в это состояние, вела себя, и все. И ты классная, красивая там. Или тебе надо идти на этом, выступать где-то по времени. А у тебя настроения нет. Зашла на 15 минут, или зашел, получил состояние ресурса, загрузил в себя, это состояние, все, вышел. Ау, ау, ау, ау, Такой бодрячок. Все, пошел на переговор или там еще куда-то. Самогипноз используется в силовых структурах, в спецназе, в дипломаты, разведчики. То есть это очень крутые состояния. Но это не для жлобов, как вы понимаете. Это люди, которые хотят развиваться. Про жлобов я уже сказала, сама вышла из таких, поэтому не вздумайте обижаться. Я просто называю, чтобы вы чувствовали, понимали, насколько ваше нынешнее состояние относится к такому, что пора за него браться. Дальше. Завершая, скажу теперь про три вида целей более детально. Есть три вида целей. Цели состояния хочу, цели, которые ставят, чтобы делать и достигать, и цели состояния каких, ну, состояния. Так вот, первое ⁇ это правильно хотеть, достаточно грамотно загрузить хотя бы 100 желаний, записать их правильно на бумаге, войти в состояние кайфа, войти вот здесь и сейчас. Дальше поставить цель, чтобы вы достигали легко. И вот состояние третье — это состояние благодарности, радости, вдохновения, интереса и того же гипноза, который вы можете себя навести себе, этот, с помощью самого гипноза навести себе это крутое состояние. Таким образом, вы эти три цели… У меня есть дорогая программа про постановку целей отдельно, но я сейчас вас, на вас ее туда не приглашаю. Я думаю, что на, на, эту, на эту тему далеко не каждый из слушающих готов. А для психологов-коучей в звездном коучинге я даю непосредственно постановку цели и даю самогипноз подарок и так далее. Сейчас же я предлагаю вам взять книгу инструкцию, чтобы вы правильно и грамотно загрузили. 1 января, вот еще несколько дней у нас таких праздников идет, где небо опускается, и над нами, чтобы мы правильно запустили туда импульс, да? То есть вы в свой внутренний бог, ваши мозги правильно запущены, импульс начинает работать, плюс то, что там нас сейчас слышит, это все соединяется и дает нам великую силу. Поэтому в эти дни так много всегда про целей, очень много тренингов, очень много разных вебинаров. Да, это нужно знать и правильно использовать свои мозги. Поэтому первый вид цели – это «хочу», а второй – конкретные действия. Вы расписываете план действий, вы действуете, вы задаете себе вопросы «а зачем?», если у вас там возникают какие-то ну, ситуации, когда вам не хочется, у вас саботаж. Позволяете себе расслабиться, отдохнуть. Если не хочется что-то делать, вас что-то крутит, зашли в гипноз. И таким образом вы достигаете своих целей легко. Ну и э, завершение карма. Вот смотрите. Карма — это причинно-следственная связь. Я имею медико-пилогоническое образование, поэтому не буду вам тут рассказывать про шизотерику, про тонкие планы. Они есть, я в них верю, я работаю. Но это, это не моя тема. Я работаю с сознанием и телом, с э, сознанием и бессознательное. Я работаю с конкретикой, с левым и правым полушарием, я работаю через научно-обоснованные методики. Поэтому карма это, по большому счету, причинно-следственная связь. Но, доказано, что с ДНК мы приносим ту же самую какую-то неотработанную в роду, в своей прошлой жизни, какую-то программу. И если ты сегодня плюешься, кого-то обзываешь, если ты сегодня живешь в стране, в которой война и продолжаешь тупо сидеть в соцсетях и ни хрена не делать, только э, какие-то общие фразы писать, кого-то судить. Кто-то мне написал, вот у вас там нет структуры, у вас там э, ну, какая-то там училка или кто она. Кстати, про училок. Училки — это самые несчастные люди, которых я считаю... Их надо в первую очередь тестировать, чтобы они проходили тренинги, потому что они калечат детей. Потому что кто идет в училки обычно? Мало учителей, которые любят детей, которые мудрые, достойные люди. В основном это люди, которые не решили свои вопросы, и за счет детей они самоутверждаются. К сожалению. Я даже вот здесь, в Англии, вижу, как люди пишут, что тоже там разные есть подходы, хотя в этих странах по-другому построено, но все равно человеческий фактор остается. Поэтому училки это те люди, которые с комплексами неполноценности, они их не решили эти комплексы неполноценности, поэтому они отыгрываются на детях. Вот так я вам скажу. Кого-то может обидела, не обижайтесь, просто если зацепила, подумайте, сколько вы зарабатываете, например, будучи преподавателем украинского языка. Сегодня в онлайне можно создать себе такую работу, где вы будете получать 5-10 тысяч долларов легко. Но надо потрудиться пару месяцев. Но тут жлобство вылезет обязательно. Сколько вы зарабатываете в школе или сколько вы зарабатываете репетиторством? И если вы скажете, что мне уже поздно, это нереально, значит, вы просто жлобитесь. Вот сегодня тема про жлобство. Вот, я это тоже прошла. Вы думаете, что? Я другая. Поэтому карма это причинно-следственная связь. Вот что вы посели, то и пожнете. Поэтому, если вы боитесь сегодня продавать дорого, значит, вы светите своей жлобской кармой. Или вы продаете людям, которые не готовы работать над собой. Вам бы продать бы это там, за три копейки, на самом деле вы множите это жлобство. Понимаете? Нищебродство. Низко мыслят, нищими бродят. И кишок такого издыбал. То же самое это касается в отношениях. Если с тобой козёл, значит ты коза. Если с тобой человек, который тебя там обижает, значит тебе нужно было такого встречи, чтобы ты чему-нибудь научилась и прошла чего-то. И так далее. Я уже об этом говорила выше, сейчас подвожу итог. Итак, ребят, что сегодня мы говорили? Почему самый благородный труд... Самая благородная работа это обучать людей. Потому что даже если люди к вам не пойдут, не заплатят денег, вы все равно сеете, как из той притчи. Если даже один человек выздоровеет, то уже вы делали что-то хорошее. Да? Про четыре вида предназначения сказала в начале эфира, кому интересно послушать, кто позже подтянился. Кто такие ядовитые люди и как, их, как с ними работать? Кто такие жлобы? Тоже сегодня мы обсудили. Дальше. Головное питание для Украины – это перемога. Вот На этом я остановилась отдельно, как правильно хотите. Если вы хотите помогать своим родным, своим людям, которые воюют, если вы хотите, чтобы страна победила, Выключайте жлобство, переставайте мотылять, мотылить эту информацию и займитесь своими целями с собой. Чем больше адекватных, адекватных, крепких людей и вместе, особенно в эти дни, вот хотеть правильно, тем больше вот там вот Богу радостнее будет нам помогать. Кто меня понял? Кто понимает, о чем я? Дальше. Что такое самогипноз? Я уже сказала, кому он подойдет, Тем, кто хочет продвигаться дальше, быть здоровее, исцелиться от болезней, достигать больше целей. Дальше. Кто такой Милтон Эриксон? Почитайте, не поленитесь в интернете. Про мета-сообщение немножко рассказала, что вы светите мета-сообщением, которое, по сути, означает ваш диагноз. Вот вы написали какое-то слово, написали какие-то фразы. Все, вас считали. И, кстати, для спецслужб это очень выгодная штука сейчас в соцсети. Писать, что вы, даже если вы позакрывали свои там э, профили, вот что вы пишете, вот кому надо, а вас дадут полную характеристику. Это называется профайлинг. У меня даже курс такой есть по профайлингу. Про три вида цели и про карму тоже сказала. Так вот, подвожу итог, завершаю. Специалисты помогающих профессий, мы с вами избранные Богом, поэтому, если вы показываете, рассказываете, что-то сеете, это очень высоко, это лучше, чем деньги платить, там, не знаю, на донатить на войну, понимаете? Так что я на своем информационном поле отрабатываю, будь здоров. Дальше. Книга-инструкция. Кому надо, пишите в личку книга. Кто хочет курс, возроди себя сам вот заново. Там есть и книга, там есть и 10 уроков, там есть и самогиптоз, там есть как ставить цели, там есть много чего. Заходите в телеграм-канал, работайте, я вам там помогаю и поддерживаю. Ну, собственно, все Если вопросы есть, пишите, не стесняйтесь. Даже тот, кто будет слушать в записи, задавайте любые вопросы. Всех вам благ наступившим Новым Годом, и пусть он вам принесет то, что вы по-настоящему заслужили, заработали своим умом, своими руками и ногами, потому что мы имеем то, что сделали, и получили то, за что нам люди платят, и за наши действия и поступки. Ничего нового. Так что информацию перемалывать хватит. Берите ту информацию, которая вам дается для применения, чтобы вы получили другие результаты. Всех вам благ. До вас с Новым годом.